Ура! Всем Привет, дорогие друзья, с вами Ефромикс. С нами сегодня Олег и Жека. Ребята, ребята то, что... слушайте. Баба Халя, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, с толком потом, <связываем> А, ой, побагали напутало, наверное. Люди. Вау, ну, капитанка. Мы сейчас сразу побежим а за конфетами. Да. Поэтому быстрее, быстрее, быстрее, да. пока вода, никаких вода, детей вода, никого нету. Вау! Давай я сюда Да ну иди слезь. Вы двое хватит сидеть на нем. Уйдите, дайте мне сфоткаться, уйдите. Давайте быстрей! Там сейчас кто-то придет и заберет у него все конфеты наши. Да-да-да, давайте, давай. Я первый. Я знаю, что я взял. Стойте меня, подождите, я забыл кое-что дома. Ну, бегай. А тут кто-нибудь есть? Не стучите, пожалуйста, я. Не стучите. Так, пишем. <свист> ты кто? Мой сердечко. Ой, ой, ой, ой, ой, так хорошо на голове и наделся. Ой, кот, Привет. А, да, да. у какой-то, Да, представь мы меня не видели. <свист> <свист> дядя, <свист> <свист> дядя, дядя. Все, дядя, У тебя неэффектно... Тогда за мной. Кого еще раз? Конфеты? <сёк> если жрать. хотите. Жрать! Жрать! Конфеты <сёк> хотите за мной? Пасли, я Чё... хочу конфеты! Дядя. <сёк> э, дядя, а что вы? Это что за мальчик? Что конфеты, -то, не тот лох. <сёк> Эй, не жрать! А что это? <сёк> Ой, ё <сёк> а, что ты <за> хр... <сёк> <сёк> тайник, чтобы никто не -а, украл мои конфеты. Входи. Открывай давай старпер! О, ехали, Прямо, телевизор, телевизор. никогда. <лес> да, Алло, быть нам. Алло, ты, ты тут двери нам чё, ты забыл открыть. Дядя, старпёр, вы двери забыли да. открыть. А вот это oh, uh, а эту ещё откроете, старпёр? Ну, Я закрыл. Copper... Ты... Помогите! Подним здесь, поднимем, поднимем Помогите Помогите! поднимись! Я закроюсь в туалете. Помогите! Иди отсюда! Помогите! Старпер, открывай! Ура! Спасибо, старперы! Меня закрыл этот... дед! Тихо, найти. Э, а куда? О, дед, давай еще сладенького. Дай с... А ты куда? Куда, тетя? А, э, да. Эй, быстрее, Ай, дядя! Ай. Э, а, давайте, входите, ребята! Иди э э уходи, быстрей! А а не... а а а Посиди! Мы застряли! Ol Помоги! <связательно> <вот вы. г responsible> <Ой>, Помоги! мне Туда! следующий раз это получится. Туда! Пошлите, э, Там э, наш э, Вода течет, вода и... течет. Пошлите, ладно. Из моего дома, из-за того, что дождь был, вода течет теперь. здесь с Давайте я спать, спать я ребят. Скажите. спать. Час мочи, мы очень нифига. Мы вообще больные все... Ладно, увидимся позже, ребята. <свы> Девочки из подвала стоем. <плес> да какой местный... Делать я встаю? Девочки, ты чего? Ладно, ладно, встали. Хочу. А! А, а! Что да дядя... я часы наши, я сам заберу их. Это не твои часы, или будешь вести себя? Ты, бара тупая, подожди. сейчас зарезаем. Бежим, бежим. Открывайте. Олег остается и помрет. Нет, все, все. Куда нам туда? Может нам вы сюда? На выход? Что это что? Что это такое? А, где я? Помогите. Тихо, не упади, не упади. Какая? Не упади. Дайте, стойте, стойте, я ребята. Я буду смотреть На этом мы закончим. <свят> Если вам понравилось, ставьте <свят> лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Фруми. Всем удачи. Всем, всем пока. -пока. пока.